Четвертая часть решения задачи D14. Мы рассматриваем значит, геометрические связи между виртуальными перемещениями различных частей этой системы. Мы остановились на вот повороте третьего колеса. С ним жестко связано звено ОА. Что это означает? А, Б, В. Ну, давайте это мы опишем как Элемент Г. Значит, вот у нас третье колесо. Оно повернулось, мы знаем, на угол какой? На угол Дельта Фи-3. Кстати, куда оно повернулось? Оно у нас повернулось вон туда. То есть, вот сюда. Вот оно. Смотрите, вот оно поворачивается туда. То есть, по часовой Значит, вот у нас было, значит, какое-то начальное положение ОА по звена. И вот оно повернулось на какой-то угол. Что? Дельта Фи 3 сюда, вот это, то есть, дельта Фи 3. Значит, у нас точно так же, поскольку это жестко связано, значит, у нас весь этот элемент поворачивается, то есть, элемент А поворачивается на тот же угол, что дельта Фи 3. Значит, он проходит путь какой? Давайте запишем, дельта СА равняется что? Дельта Фи 3 умножить на вот радиус этой окружности, то есть, на ОА. У нас, напоминаю, это дельта Фи 3 умножить на L есть такое. Подставляя сюда вот это выражение, мы получаем, что Δ. R2, извиняюсь, умножить на L делить на R1 на R3. Теперь дальше у нас ABVGD а, Точка А. Точка А у нас заставляет перемещаться вот этот шатун. А, Б. Вот теперь О. Небольшом нюансе, что нам позволяет, что мы рассматриваем все-таки не какие-то конечные перемещения точки S, A, а бесконечно маленькие. Мы сейчас написали вот эту формулу для движения точки A по окружности радиуса OA. Но у нас OA участвует еще в движении со звеном AB, поскольку мы не считаем, что эти звенья совершают... Бесконечно малые перемещения. Мы считаем, что точка А переместилась вот перпендикулярно. То есть, она переместилась по линии. То есть, вот этот угол был 90 градусов. Он также и остался. Это позволяет, повторяю, вот этот значок. То есть, значок дифференциала бесконечно малой величины дельта. То есть, у нас что произошло? Сейчас рассматриваем. Вот точка А. Она сместилась на расстояние что? Дельта А. Вот это расстояние. А по ней же эта точка смещалась. С ней же был закреплен, что вот эта точка была закреплена точка B. Что теперь у нас происходит здесь? Мы можем в принципе теперь любым способом решать, Ну, например, вот это перемещение дельта SA вызвало, что вот такое перемещение точки, э, точки B. То есть дельта B, Оно вот таким образом связано что с перемещением дельта S, то есть через вот этот угол. Я напоминаю, что вот этот угол альфа у нас задан. То есть дельта S B у нас равняется дельта SA умножить на косинус альфа. Э, то есть это равняется дельта СА вот это, соответственно, извиняюсь, дельта СБ меньше, то есть это гипотенуза делить на косинус альфа. Дельта СА подставляем сюда и что будет? Дельта С, что здесь в числителе R2L, здесь что в знаменателе R1R3? И здесь же в знаменателе прибавляется косинус альфа. Теперь, а это перемещение, собственно говоря, это наше перемещение и есть что? С этой точкой Б ползуна у нас соединено. что? Соединено. У нас соединена пружина. То есть насколько сместился ползун, настолько же смещается, естественно, и пружина. То есть у нас фактически заканчивая геометрическую цепь рассуждений мы говорим, что что дельта h равняется дельта B. то есть равняется вот такой зависимости. Какой то коэффициент? Напоминаю, большие эти упрощать. То есть здесь написано, что какая-то постоянная K умножить на дельта С. Фактически нам дана вот такая связь между этими двумя величинами. Таким образом, мы Можем сейчас использовать вот это уравнение второе. Повторяю, вот это у нас уравнение 2. В нем у нас новых неизвестно. Вот у нас уравнение 1. Вот у нас уравнение 2. Давайте мы их выпишем оба. Вот здесь вот это. То есть принцип возможных перемещений. Значит, Q умножить на DS минус силу упругости умножить на DH равняется нулю. И э, вот это уравнение, которое мы получили, связь между этими величинами. То есть, ΔH равняется R2L делить на это наш постоянный коэффициент R3 косинус альфа умножить на ΔS. Вот у нас система из двух уравнений. Ну, Я опять-таки немного, не совсем, здесь три у нас неизвестных, строго говоря. Надо уж, если так, то замкнуть эту. Вот у нас раз, два, три. Ну, я уже это написал и подставил. но ну, Напомню еще раз, что вот у нас система из трех уравнений. Подставляя это сюда, мы получаем, что Q ds минус, что CH, ΔH равняется нулю. И вот так мы получаем систему из двух уравнений я это сказал еще но не проделал это на письме что называется поэтому может получиться такая неразбериха ну вот система из двух уравнений для двух неизвестных величин dh и ds теперь подставляя любой из них но ну, нам надо определить h значит мы например отсюда выражаем ds и подставляем сюда что это будет значит Дельта S, соответственно, будет, но опять числители и знаменатель поменяются местами, я переношу, То есть, это будет R1, R3 косинус альфа делить на R2L, а здесь будет дельта H. Подставляем, значит, вот сюда вместо дельта S вот это выражение. Что мы получим? Мы получим следующее. Q умножить на R1, R3 косинус альфа делить на R2L. Значит, дельта h минус c h дельта h равняется нулю. Вот мы получили уравнение, которое содержит нашу неизвестную функцию h если бы мы ну, рассматривали рассматриваем как бы, во времени, но нас интересует конкретное положение, в котором находится положение равновесия, в котором находится система, то есть вот именно вот эти геометрические были заданы данные, то есть вот этот угол 90, этот угол 30 градусов, решение элементарное, поскольку это все дело, дельта h мы можем вынести за скобку, то в скобке у нас остается вот такая Величина минус CH умножить на дельта H равняется 0. Вот это дельта H, ну, собственно говоря, не дельта H, а дельта S мы задали. Но Вот это дельта S мы задали абсолютно произвольно. Мы никаким образом не накладывали на него ограничения. Значит, для любого дельта H, то здесь написано произведение двух множителей а и B. То есть, вот это у нас C1 умножить на какой-то множитель C2 равняется 0. Значит, произведение должно равняться 0 при любом значение множителя 2. Это возможно только когда что? множитель 1 множитель равен 0. Следовательно, приравнивая к 0 вот этот множитель, мы найдем, что что у нас. Вот эта штука у нас равна 0. Отсюда CH равняется чему? Q R1 R3 косинус альфа делить на R2 L. Ну, отсюда что у нас получается? H равняется. Это у нас геометрия. значит Вот эту оставим это у нас физика, сила делить на жесткость пружины. Это у нас как раз и размерность получается длины. И здесь у нас безразмерный коэффициент, отвечающий за геометрию данного образца. Вот мы решили полученную задачку. Теперь нам осталось только подставить наши данные. Напомню, наши данные. Вот они. 100500. И здесь э, у нас там безразмерный, поэтому можно подставлять прям так 20-40 и так далее. 10 и все остальное. То есть у нас получается следующее значение. 100 ньютон Делить на 500 ньютон на метр. Умножить на R1, R3. Повторяю, я не буду переписывать сантиметры в метры, поскольку у меня здесь r квадрат и здесь r квадрат, то есть однородные в числителе и в знаменателе одинаковые размерности, они просто сократятся. Поэтому R1 у нас 20 сантиметров, R3 у нас 10 сантиметров, здесь у нас косинус 30, это безразмерная величина. Здесь у нас 20-10, а здесь у нас что, 2,40. 2 40 а L-50 сантиметров, это все равняется. Это сокращаем, эти нули сокращаем, это у нас что будет? 2 делить на 25 на 4 20, 22 2 сотых то есть 2 сотых умножить на косинус 30 градусов это равняется 0,02 умножить на что у нас там косинус 30 это у нас 30 0,866 опять возьмем 0,866 равняется это все умножим на 0 2 равняется 0 173 у меня сбилось вот 0 173 метра вот наш ответ давайте сравним с решением у авторов итак вот наш механизм, а, вот они вот так вот выходят, ну ладно, посмотрим. Я вижу, как они рассматривают перемещение Шатуна уже. Вот наши силы, силы упругости, силы тяжести, силы ползуна, реакции опор. Составляются уравнения работ, вот это скалярное произведение, значит, силы на вот это маленькое, бесконечно маленькое перемещение. Значит, углы мы рассматривали, это связи наложены, допускают следующие возможные перемещения. Значит, вот поворот первого колеса, поворот третьего, поступательное перемещение по горизонтали ползума. Соответственно, пружины вслед за ползумом. Вот работа, мы получили такое же уравнение. Вот пошла геометрия, которую мы тоже разбирали. Для определения зависимости между возможными перемещениями, ну вот здесь вот, давайте рассмотрим. Давайте, кстати, сравним с ответом. Вот 1,74 см у нас. Ну, 1,73 У нас... Подождите. У нас почему 0? У нас на 0,2 умножить на 0... 866 у нас 00 ага вот это я зевнул но это ошибка арифметическая у нас вот здесь было 00 173 тогда все правильно а то так получалось 17 сантиметров соответственно на 2 переходим то есть получается 173 сантиметра. вот ну теперь то есть ответ правильный но вот есть различия во-первых я вижу здесь вот Происходит что-то дальше. Следовательно, пружина сжата. Но у нас она тоже сжата. Решим ту же задачу с составлением... Ага, представляют уравнение мощностей. И то есть, решают задачу еще одним возможным способом. Это уравнение мощностей. Но я думаю, что мы на нем останавливаться не будем. Это еще, одно, еще один возможный принцип. Значит. Принцип возможных скоростей. Я просто скажу, что у нас вот принцип возможных перемещений, значит сумма, то есть работу всех внешних сил можно вычислить каким образом. Можно вычислить как работа, значит, умножить на перемещение. Бесконечно маленькое. А можно, если я это все разделю на бесконечно малое время, за которое произошло вот это перемещение дельта t, то что произойдет у нас? Это произойдет, что вот это будет уже что? Работа, совершаемая в единицу времени, это будет что? Мощность, n в мощности, то есть мощность внешних сил, напоминаю, в ватах. А здесь, соответственно, что будет? Сумма, что всех внешних сил умножить, а это что? Виртуальная скорость перемещения, то есть dr делить на dt, это скорость перемещения вот этой точки. То есть вот это тот же самый принцип, только в другой трактовке. Ну и покажу, значит, тоже расхождение в методе решения. То есть, вот здесь перемещение. Значит, определили точку А, дельта А, где она у нас? Вот дельта А, дельта СА. Перемещение точки А точно так же, как и мы. То есть, через вращение и так далее. А здесь вот они пошли для определения зависимости между возможными перемещениями и так далее. И так далее. Они пошли на... Вот на эту штуку, где она. Вот на определение, что положение мгновенного центра скоростей. Ну, посмотрите, как это делается. Но я не знаю, почему здесь можно гораздо проще прийти к тому же результату. Вот видите, результат у них точно такой же, как и у нас. То есть, здесь просто добавляется знаменатель косинус 30, косинус альфа. Но в наше решение тоже здесь оно, напомню, вот оно. Где оно? Вот вот наше решение, оно также правомерно, в данном случае вполне правомерно. Ну что ж, на этом мы закончили решение задачи D14. Если будут вопросы или замечания, пишите в комментариях. Всего доброго.